Собчак. Добрый день. Ну, вы не... Не не не не не не В эфире программа Собчак Живьем и сегодня мой гость президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Добрый вечер, Александр Григорьевич. Добрый. Скажите, как вам приятнее, когда как к вам обращается Александр а, Григорьевич или господин президент? Вы знаете, я к этому слову «господин» отношусь весьма скептически, потому что мы как-то раз, в раз в течение буквально одного-двух лет стали господами. Я считаю, господин – это состоявшийся, состоятельный, богатый человек, чтобы его называли господином. Я, к сожалению, из вот этого, этой оболочки товарища не вышел, потому что у меня, у меня нет не богатство, и вряд ли я состоятельный человек, поэтому я несколько скептически это понимаю. Александр Григорьевич. А, да. Я бы не хотела сильно углубляться вновь в эту тему, но все-таки хотелось бы в связи с последними событиями понять вашу позицию. Вот для вас, как для Вы президента Беларуси, Донецкая и Луганская республика, это террористы и сепаратисты? Вот если бы не было камер, я бы вам не для глазки сказал, что это такое. Скажите. Мне, как дочери уважаемого мною юриста, наверное, у вас вот, юридическое, традиционно в семье это есть. Я вам скажу, что все произошедшее в этих республиках в последнее время, вот этот референдум и так далее, с точки зрения права, согласитесь, это ничтожно. Ну что нет? И, кстати, они недавно за столом круглым в Киеве, который проводился, их представители признали, что с точки зрения права это не имеет никакого значения, потому что, ну, я не говорю, в каких условиях проводился референдум, но любой референдум должен проводиться на основании Конституции. Ну, то есть, они сепаратисты? И нет, и подождите, подождите. Сепаратисты – это э, дело вкуса. Кому-то хочется их называть сепаратистами террористами. Ну, а мне хочется сказать, что слишком много наворочили и наломали уже, наломали дров, не только наворочили, а наломали дров в Украине. Я очень хорошо знаю лучше, чем кто-либо, наверное, в России, что происходит в Украине. По разным причинам, по разным каналам. Народ одурманили, народ ошалел в Украине. Они ничего не понимают. Они не понимают, что происходит. У меня есть несколько человек, которые звонят в Луганскую и Донецкую области постоянно, и на уровне средних людей, и обычных людей спрашивают, как, что. И вот на основании этого я делаю вывод. Мы одурманили народ. Федерализация, децентрализация, э э евроинтеграция и прочее, прочее. Народ ничего не понимает. И э, надо было бы, и тут Путин прав, надо собраться и поговорить с этими сепаратистами так называемыми. Чего же вы хотите? А более того, если вы власть и вы, а вы должны быть авторитетны, Противном случае сам никто заваривать не будет. Ну, хоть какая-то власть, вы туда поезжайте. Вы поезжайте, не, не повторяйте ошибку Януковича. Который, нужно поехать не сейчас. ему, Киевская власть. Что Путину там делать? Это чужая страна. Чего ему там делать? Кто его там примет в этой стране? Как повести себя, на ваш взгляд, должен быть. Никак. Пока не будет там национального лидера в Украине, там будет этот бардак. Понимаете, там нет человека, или, ну про партию речи нет. В этой ситуации нужен лидер, нужен человек, который придет, скажет, э, на меня не смотрите, а вспомните отца. Как на съезде было, перед глазами у меня ставят, поездки, да, вот так мы вот сделаем и пойдут все. Не было в истории случая, чтобы кто-то партия, кто-то вывел из этой ситуации народ. Нет, всегда появлялись личности. Его нет, и в этом вся трагедия, и можно называть сепаратистами, фашистами и так далее, кого угодно, но от этого ситуация не изменится. Поэтому я никогда не использовал вот этот термин сепаратисты, террористы, но я исходил из того, и наверное вы со мной согласитесь, что Украина должна быть единым целостным государством и нашим. Когда начинают говорить, федерация, восток там, запад там, я всегда говорю, да нет, и восток, и запад, это Украина, и она должна быть нашей. Это наша колыбель, это, если хотите, наша, должна быть цитаделью славянской. Я так это вы понимаю. Вы говорили, что вы против федерализации Украины? Он это хорошо знает ну вы ему говорили это да сказать. конечно я публично об этом заявлял что я за единую целостную украину и хочу чтобы она была и единой и целостной интервью с шустером меня очень заинтересовал абзац где вы говорили о том что Янукович не должен был бежать. Причем вы начали эту тему сами, и было видно, что это вас волнует, что президент должен оставаться до конца в своей стране, чтобы не произошло. Слушай, я не сам начал, может так просто он подрезал? Но там. было ощущение, что вы думали. Об этом. Да, это. Вот вы думаете о возможных да. сценариях э, здесь в Беларуси и как вы представляете себе? Слушай, свою ну и провокатор же а? Почему же я, я? Какие сценарии в Беларуси? Я только что сказал, не будет этих. Сценарий в Беларуси при любом сечении обстоятельств, но, по крайней мере, пока я президент, не будет. Я бы хотела еще одну тему осветить, извините, что я так перескакиваю ну, это вы, же, массовое, вы же хозяйка положения которое, которое Я бы хотела вам задать Вот э, Я заметила еще такую особенность вашу Вы, можно сказать, любите изгнанников вот До 2010 года Я знаю, сюда часто приезжал Борис Березовский У вас здесь оказался, так сказать э, благодаря вам Киев. Вы после украинских событий Приютили Захарченко, вот вы зачем это делаете? Почему вам кажется важным помогать? Хорошо, я понял суть вашего вопроса, только вы дезинформированы полностью. Первое, что касается Бакиева, да, действительно, по его просьбе, когда его просто все бросили, и он был в бегах на юге Казахстана. Он тогда был на юге Казахстана, с, на руках с маленькими детишками и с женой. И когда те, кто с ним охотился, э, ну, по 100 грамм выпивали, э, с одной чашки ели и прочее, когда его все бросили, э, я ему позвонил. По-моему, я ему сам позвонил. Нет, он мне позвонил вечером, я не смог с ним связаться, а на утро я ему в ответ позвонил. И спрашиваю у него, до сих пор помню это, «Курманбек, что у тебя там?» И он, он, он заплакал. Говорит, по имени, «Саша, ну ты мне никогда не был другом, я это знаю, мы дружили с другими. Но я сегодня вот фактически в лесу с детьми, я прячусь, я не знаю, что мне делать. Забери хотя бы детей, спаси, он говорит, спаси хотя бы детей». Я говорю, «Курманбек, ну какие вопросы?» Никаких детей, если ты в состоянии там где-то скажи, а где ты будешь, я тебя заберу вместе с твоей семьей. Я не имею никаких обязательств ни перед кем. Ты был президентом, и я тебя и сейчас считаю президентом. Если ты готов в Беларусь ехать, я тебя заберу. Ну, конечно, я шел по улице и разговаривал, а рядом со мной шел такой же Сынишка мой, как его. И я это представил. И потом думаю: ну какие же сволочи! Но все же вместе мы где-то там, как я только что сказал, с одной чашки пили ели временами, не каждый день, а кое-кто там через день отдыхали, ели пили. Почему бросили человека? Чисто эмоционально и по-человечески. Я его вывез оттуда. Я его вывез, помните, что тогда дымил этот какой-то вулкан, небо было закрыто над Европой, я послал самолет, и я его вывез оттуда вместе с детишками. Что касается Березовского, который у нас был, не могу публично вам все рассказать, но он не с моей подачи здесь появился, а с подачи ваших властей. В смысле? Что? Вот без смысла пока. То есть вас попросили... Без смысла, владельцы... слушай, без смысла. Скажу потом без микрофона. Просто, вы знаете, я тоже с Борисом Абрамовичем делала интервью, и у меня тоже есть какие-то свои источники, собственно, я с ним говорила. И в связи с этим у меня вопрос, вот скажите, правда ли, что вы даже через него попросили нанять агентство Тимати Белла для улучшения имиджа Беларуси? Нет, неправда, чушь полная. Тимати Беллу или он, или кто-то из его компании заплатил, вот он в знак благодарности, что он побыл здесь, вот Наталья Владимировна свидетель этому, она, она по-моему, этим еще на контакте была занималась, он попросил эти Бела да, какую-то компанию, он заплатил им какие-то, наверное, деньги, я в это не вникал, чтобы, ну... Кто-то сказал о а Беларуси хорошее. Я был против этого, когда узнал, я говорю, Борис Абрамович, я в это не верю. Вот в эти пиарщины, это временно. Все надо делать, если надолго, спокойно, без суеты. То есть это была его инициатива? Да, ну, в сам. знак благодарности, что он э, смог, э, как он говорил, приехать на родину. Угу. К сожалению, говорит, я не могу побывать в России и обнять белую березку. Это вот дословно он мне сказал. Но ведь это очень странно, что в этом было как-то задействовано правительство России. Ведь на тот момент в чем была выгода такой вашей связи с Грузией? Я, я скажу только вам публично одно. Это было связано с Украиной, с Грузией. Да, я знаю, что Борис Абрамович вас, вас в том числе ну как-то познакомил и наладил контакт с Акашвили. Вы с Акашвили даже нет, нет, поддержали. Нет, нет. В чем мы, смысл для С Акашвили мы познакомились без Бориса Абрамовича, когда он стал президентом, уже был в СНГ. Но его даже поддержали в какой-то момент. А это Кого? скорее было с Акашвили. Саакашвили. Саакашвили? Ну, публично нет. вы высказывались как комплиментарно. Я всегда хорошо да. о нем говорил, потому что, что. Очень злило Путина. Поэтому я не понимаю логики, зачем. Злило Путина. Ну, конечно. Первый раз. От вас это слышу. Знаете, почему я Саакашвили всегда благодарил его? Я был ему благодарен. Никто за нас так не воевал. Это общеизвестный факт. На Западе, как Саакашвили. Никто никогда. Вот вы зря. В Америку он же с ними на «ты» был. Вице-президент, он президенту об этом говорил. Ну, неправильно вы ведете себя по отношению к Беларуси. Никаких не должно быть там санкций. Нормальная страна, нормальный президент. И он это делал публично. И все его коллеги, министры иностранных дел, на всех встречах. Меня это удивило прежде всего. Он все время меня приглашал э, в Грузию приехать. Я говорю, ты знаешь, Миша, я мог бы, мы бы дружны с ним были. И сейчас, если бы он ко мне приехал, я с удовольствием бы с ним встретился. Э, мы с ним были дружны. Я говорю, Миша, я не могу поехать тебе в Грузию, потому что, ну, зачем лишние проблемы? Э, руководство России это не очень воспримет нормально. Давай подождем какого-то времени. Вот это я ему говорил. Поэтому Березовский Отнош... Но, а он был посредником вот, по Грузии или какое имя отношение? Намекните, хотите. Нет, бы. Я, я вам сказал про Грузию, а остальное я вам не намекну, я скажу. Все наоборот. наоборот там было и... связано, нас познакомил с Березовским, новым Березовским, Бадри Патаркацешвили. Да, ну партнеры. вот подумайте теперь, какую роль должен был сыграть там Бадри. В грузинском конфликте. Да. Вы не конфликте, а вы... в, в, в Грузии. Поэтому. Какую? Поэтому меня Бадри познакомил, приехав сюда, познакомил э, с Березовским. Не то, что познакомил Березовский, следом за ним притащился. Первый вопрос, который был э, задан Березовскому, «Борис, э, Борис Абрамович, вы не боитесь, э, не боялись приехать? А вдруг я вас сейчас э, отправлю прямо в Кремль к моему вот, коллеге? Вот, вот я и пытаюсь понять. Он, он, а -а -а -а Александр, а вы так не сделаете? Я говорю, почему ты так считаешь? Ну, ну, вот мне кажется, я говорю, да. Мы даже в трудные времена, в годы войны, евреев не сдавали. Боролись за них и нас, говорю, пачками уничтожали и закапывали живьем. Ну, конечно, я не сдам одного еврея, который ко мне приехал. Ну, такой частный был разговор. Ну, а о глубинных причинах я вам скажу в конце. А в смерть вы его верите? Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Зная ну, Березовского, человек, мог... он, он, знаете, э, настолько любил жизнь, не только хорошую, он готов был жить э, где-нибудь, знаете, в, в берлоге, в пещере, но жить. Поэтому я абсолютно не верю, что, его, э, там кто, что он сам повесился, как это сейчас говорят. Ну, а какой смысл был уже российским спецслужбам в этом участвовать? А кто он сказал, войне? что это российские спецслужбы и что а кто тогда там все войти? очень просто? А как вот ваша теория какая? Нет теории. Ну просто в основном люди, которые не верят, а таких очень много, в смерть Березовского, напрашивается вариант, что это российские спецслужбы. Может быть есть еще какие-то версии? Как версии? Нет, обсудим. нет, я, Ксюшина, так глубоко не нырял в эту проблему. Вот я прочитал очень много ваших интервью, и вы оппозицию вот здесь, в Беларуси, очень часто называете пятой колонной и рассказываете о том, откуда идет финансирование и так далее. Но вот вы сами, будучи оппозиционером тогда, в далеком прошлом, вас в свое время даже, я помню, называли белорусским Собчаком, почему... Сейчас не верите в то, что, может быть, эти оппозиционеры, некоторые, ну, честные люди, они просто в чем-то с вами не согласны, у них своя позиция. Вы не рассматриваете такой вариант? Нет, почему рассматриваю? И, наверное, все-таки э, в этой так называемой позиции пятой колонии, она же разная. Любой процесс, группа людей, они разные. Они же не похожи друг на друга. Одни так думают, другие это Но что их объединяет, Ксюша? Их объединяет одно. Я даже сомневаюсь, что они хотят взять власть. Я сомневаюсь. Это хороший заработок. Им... Больше раньше давали, сейчас посмотрели, никчемные меньше дают, но что-то дают. То есть вы не верите, что там есть честные люди, нет, которые я, делают это, я, это Нет, я же только что сказал, там люди разные. Видимо, есть заблудшие. Но я говорю вот о этой пятой колонии имею в виду вот их верхушку. В любом их движении, там их же много, и зарегистрированных, и незарегистрированных, и говори правду, и весна, и хартия, там, и черт не знает, и все, но это же несложно отследить, кто платит. И совсем недавно мы получили информацию под чемпионат мира, деньги им привезли. Ну, я так прикрываю на это глаза и часто говорю своим спецслужбам, говорю, знаете что? Ну что-то им там дали. Они же говорю, не увезли это. Где-то кто-то автомобиль купил, бензин покупает на заправке у нас, кто-то дом построил, кто-то еще что-то. И молитесь Богу, что не нам приходится им платить, чтобы они были прикормлены, как некоторые у вас, оппозиционерами, такими, знаете... Так а называется. Ну, я думаю, вы мне потом расскажете. Нет, вы я скажу, вам про Березовского. Что вы все так я называете? про Березовского. Вы мне про своих оппозиционеров. Ну, вы лучше информированы, чем я, это точно. Если это я будет. сейчас скажу об одном из них, мы думаем об одном и том же я вижу по глазам. Ну, Завтра скажу, будет такой нет. гвалт в России. Так скажите, у да ни, ни одного яркого было. политика, кроме вас, сегодня нет в Беларуси. Такая богатая, плодородная страна, Ну не может же такого быть. Вот даже в России стали появляться, Какие? нам тоже тяжело. Какие? какие-то яркие политики? другие политики. Какие? Владимир Владимирович и вы... Дмитрий Анатольевич? Ну, подождите. Ну, Ксюша, ну, например... сообщатель. Нет, но ну, я все-таки журналист. Но, например, Прохоров, который сейчас как раз вот купил у Керимова компанию, которая вновь теперь сотрудничает с Беларусью, Уралкали. кали Как вы к нему миллиарды? У кого миллиарды, он никогда не будет ярким оппозиционным политиком. Никогда. Поэтому поищите там что-нибудь другое. Я, правда, Прохорова Ой. по телевизору только видел. Ну и кое-что знаю, то, чего вы не знаете. Поэтому успокойтесь. Что? Успокойтесь. То есть, говоря, как вы рассказывали про Де Юра и Де Факто, он только, Нет, правильно да. ли я понимаю, да, Де Юра ну, да, да, противник? Совершенно. У него вот есть канал, где кто-то что-то может говорить. И то, это уже не тот канал. Ну и дождь, наверное, скоро таким станет заинтересует его там власти в чем-нибудь, еще, еще раз проведете опроски вот это у них по, Ле, по Ленинграду был, по-моему, опрос надо было оставить или уйти было такое э, да, ну и наклонили и вроде бы ну честно это было, вы считаете? что? нет, не честно не честно ну, знаете, пусть человек говорит, тот первый говорил чтобы дур его была видна ну, пусть оценят люди. Какой вопрос? Понятно. Возвращаясь к Прохорову и вот к этому скандалу с Уралкалием. Вот так, а Прохоров он... не скандалил? Нет, он не скандалил. С ним потом все было нормально, это правда. Вот арест Баумгертнера. Все-таки мы с вами понимаем, что без такого решения, без главы государства не могло, наверное, произойти в Беларуси. Как принималось это решение? И если бы на переговоры приехал бы не Баунгертнер, а, например, Керимов, арестовали. его бы тоже бы арестовали? Арестовали. Он заслуживает... Прежде всего, его надо было То есть, если бы он приехал тогда на переговор, он бы был. И, и никто бы его России не выдал. А Волошин, если бы приехал, он тоже тогда участвовал. Кто такой Волошин, слушайте, это еще меньше, чем Баумкертнер. То есть его бы. Нет, нет, это Волошин, это. То есть, Вообще Волошина к этому не, не имеет. От... Ему посадили его, наверное, там, на кормушку, чтобы обеспечить. Слушай, там не помню, как его зовут это... Слушай, Волошин, ты там вот тебе, он председателем был тогда, по-моему, наблюдатель совета в Да, посадили, вот тебе, ну, ты же где-то там был, влиятельный человек, сиди тихонько и не дергайся, вот там получай какую-то копейку. Баунгертнер, наверное, Керимов, Петров-Солодовников, заместитель, даже по фамилии их помню уже, Тысячу а раз докладывал. такое решение. Да, и Керимова первого. Он виноват. Он все это затеял. Он обманывал. Он приезжал сюда. Он клялся. Он обещал. Он отобрал актив у Рыболовлева. Дмитрий Рыболов. он вам давал личные гарантии, он, что... Он клялся мне за буквально две недели до того, как он обвалил это все, он мне клялся, что ничего продавать не будет, что мы вместе будем работать и так далее, и так далее. Ну что тут говорить, подведем к черту, скажу откровенно. Киримов сейчас просит, чтобы я его принял. Он считает, что он виноват. Я не потому, что уж так слишком зол на Керимова его не принимаю. Я всегда задаю вопрос, когда мне люди предлагают. Вот Мазепин был последний раз. Примите там. Я задаю вопрос. А о чем я буду с ним разговаривать? Вот он считает, что он тут не прав был. Ну хорошо, я принимаю это к сведению. Зачем мне с ним встречаться? Поэтому поверьте. И что касается моей позиции, она была железобетонной. Когда он это все сделал, ну, если вы в теме, да. то вы понимаете, что не мы в этом виноваты. Если ты даже хотел разойтись. Не надо было там продавать, потом акции покупать, выкупать, махинации эти проводить. Вы даже тут больше меня его знаете. Да, но я хотел. Да, да, да, да, да. И вы понимаете, э, если ты хотел, ты, бы, ты должен был мне просто сказать, слушай, вот не мне, есть же у него контрагенты эти, с которыми он работал, да в правительстве кому-то. Мы вот так и так, давайте, чтобы не обрушить рынок. Э, согласитесь. Протом, ты нарушаешь договоренности с главой государства, ты разговаривал не один раз. Я никогда не отказывался, чтобы я принял с ним поговорить. Но он же сделал это с вызовом. Он в офисах, в представительствах нашей совместной с ним компании «Беларуськалий», в офисах позабирал все серверы, позабирал все документы и людей повывозил с Индии, там еще с каких-то... Как как <coughs> да! Это же в нарушение договора. Это, кстати, по, по, к нему претензии предъявляют. Поэтому ты это скажи и уходи. Но ну, зачем же ты таким образом поступил? Собчак. Вы с кем по этому вопросу говорили из российских властей? разговаривали с Сечиным? Вы разговаривали с кем-то? Нет, с Сечиным мы по поводу Керимова никогда не говорили. Единственное, сюда приехал посланником силу наших отношений Гуцериев. Угу. Вот почему моя э, позиция честна. Он приехал и говорит, ну вот Кирим у меня был. К нему приехал Керимов. Говорит, ты будешь у президента, вот ты ему что-то скажи, что мы вот не можем. Это сразу после этого э, развала. Я говорю, Михаил Сварабеков, ну надо мне это все объяснять. Я тебе докладываю, докладываю свое решение. Если он, для нас что было главным? Чтобы он дал возможность работать этой компании. Чтобы он приехал, разделили активы, пассивы, там деньги, какие есть. Это небольшие были деньги, разъехались разошлись нет мы вам не дадим работать мы вас то мы вас это и он приехал с, таки, с такой э, от Керимова, сразу после этого он приехал с такой информацией я говорю стоп не хочу слушать ничего первое нам надо только одно чтобы мы могли работать если этого не будет вот факт один два три мы возбудим уголовное дело здесь и объявим его в международный розыск на что Гуцериев сказал саньш не делайте этого это для бизнесмена смерть я говорю, я это сделаю, если он не решит вот этот элементарный вопрос. Дайте нам работать. Он поехал и ему сказал. ему, ну, мы можем, не можем, я сразу возбудили уголовное дело. И я интересно. поддерживал это уголовное дело всячески. Это было мое решение, если хотите. Вы говорите очень откровенно, не боитесь встречаться с самыми разными журналистами, отвечаете на вопросы, я могу сказать совершенно точно, что никто не смотрел мои вопросы и никто мне не говорил о чем. Можно спрашивать о чем? Я Нельзя. его завтра бы уволил с работы, если бы Это, это, это вот у меня закон. Совершенно справедливо. А сейчас вся Беларусь обсуждает, не поверите, это первое, что мне рассказали, когда я сюда приехала, вы уж извините. Что за симпатичная девушка появилась с вами на хоккее? Девушка, она, по-моему, то конкурс красоты даже в Выиграла. Как она могла появиться? Эта девушка, одна, одна брюнетка, одна блондинка, работает со мной два года. Два года ассистирует вот, награждение, цветы и прочее. Да, да, да, это Во, Да, так это уже два года. и вдруг ну, только... же там без цветов, без подарков сидела. никак. Так я не я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой э, среди чиновников. Никогда, это мой принцип. Всегда девчонки там, в, в, в моем кругу там немного, конечно, людей где-то, но в основном с одной стороны там сын маленький, с другой стороны там девчонка еще кто-то. Последний раз, по-моему, мы с Полиной сидели. Вот с ведущей. Давно я с 12 лет знаю, как тебя. Почему? Потому что когда я приехал президентом в один городок, она, детишки маленькие, она вручала мне цветы, еще фотографию нашли. Цветы вручала. И так случилось, что мы встретились как-то, а я вас знаю, Александр Рожич. И мне рассказал об этом. Я говорю, ну, очень приятно. И вот так раз за разом у нас, наверное, в деловом протоколе, есть у нас служба делового протокола, работает несколько девчат. Они очень красивые. Это правда всегда. Это... И когда я вот где-то там сижу, говорят, Александр, я с вами там сяду, буду сидеть. Да ради бога! Я это не прячу. Поэтому, что касается Дашки, о которой здесь вот речь шла, ну, так я ее уже два года знаю, она работает очень порядочно. Де у меня такая была девушка, ну, слушай, это, это ну, выше как крыши. Как раз о девушках. Сложный хочу вам вопрос задать. Ой, Владимир ну, Владимирович не так давно развелся. И общество в России, надо сказать, несмотря на то, что вначале его рейтинг чуть-чуть упал после этого события, но в целом общество оценило то, что он поступил честно. Все знали, что он уже давно не живет с Людмилой Санной. это обсуждала вся страна. Но то, что он вот так открыто и честно пошел на такой непопулистский шаг, Людям в основном понравилось. Вот, я знаю, что ваша супруга тоже живет отдельно, насколько я понимаю, даже где-то за городом. Нет, вот она живет вы... по старому месту жительства в Шклове, где вы... я жил. Вы разведены? Нет. Но правильно ли я понимаю, что это только вот вы пока не делаете этот шаг публично? Вы знаете, ну, вот, я не хотел бы глубоко об этом всем рассказывать. Ну, да, мы этого. с матерью моих старших детей давно уже не живем. Это, это порядочнейший вы человек. Абсолютно. Официально. Кому от этого ну, легче? Так, ну, как Владимир Владимирович? Вот так освободиться, ну, вот Владимир Владимирович решил это? так. А вы знаете причину того, этого поступка, Владимир Владимирович? Но есть версия, что это в том числе и Людмила Александровна да? хотела. Может, кто-то другой хотел? Кто? Вот я кто? вас хочу спросить, кто? Потому что -то девушка На Путина надавила. Может, девушка, может, женщина, вполне возможно. Нашего президента сложно надавить. это вы заблуждаетесь. На президента можно надавить и очень просто. Как? Ну, по, на разных президентов по-разному. Что касается поступка, ну вот вам нравится, вы считаете, что это очень честный, порядочный поступок, а вы сопоставьте все нюансы, в том числе и люди, и детей и так далее, и так далее и вообще встает вопрос, кому это надо было? Поэтому не заблуждайтесь, здесь столько аспектов. Есть, вы, и считаете, когда... было... вы еще Владимир. совсем маленькая, Ксюша, вот когда вы подрастете, пройдете вот этот вот путь, не дай бог, конечно, вам столкнуться с тем, что испытала Люда там и так далее. Я не хочу травмировать э, мать моих э, детей. Я, и более того, я когда бываю... Э, Дома, я прежде всего и еду к своей теше. Вот Федоровна для меня друг человека, как я всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду, несмотря на то, что мы с дочерью с нее не живем, там, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня святой человек. Это после матери второй человек. Если бы не она, я бы президентом не был. Я бы, может быть, даже и нормальным человеком не был. То есть официального Что? развода не будет. Зачем это надо? Кому это надо? Скажите, кто от меня требует этот развод? Быть, младший сын. Mm. Слушайте, сколько мой Коля встречался э, с моей Родионовной э, несколько раз. Он в жизни никогда ничего а не сказал. Мама не против вот таких встреч? Она mm. никогда не заводила об этом никогда. Разговор. никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не заводила этот разговор. Поэтому, ну кому это надо, я не понимаю. Если бы мне было 30 же лет... Ну это, ну как? Ну, в общем, если бы мне было 30 лет... И впереди вся вот эта вот жизнь. Ильич, и, и завтра жениться. Это У вас тут как и, и Даша, и как ребенок, и официальная ну жена. Ну как, вы по же, моей... же ин... Послушайте, ин... Ин... Послушайте, Послушайте, по моей информации, вас любят столько мужиков. Я не говорю, что вы там многомужные <свят> или еще. <свят> я уже <какая>. замужем. Все, так <свят> сказать, <свят> закончилось. Да ничего не закончилось. Какая за перестаньте. У вас еще все впереди. Не спешите. <свят> не, я из большого спорта уж Не спешите. Спасибо вам большое. Я в конце всегда дарю своим гостям книгу. Вот Сама я для написала. вас нет. Это просто одна из моих любимых книг. Я хотела спросить: вы читали какие-то книги э, Гарсия Маркиса? Нет. Он, к сожалению, недавно ушел из жизни. Нет, нет, не читал. Это книга Осень Патриарха. Вы, мне, я вы мне считаете, советую... что я должен почитать? Да. да, вы знаете, я даже хотела вам рассказать один маленький эпизод из этой книги. Это выдающийся, одна из его выдающихся книг. Там есть такой эпизод, он рассказывает о жизни правителя одной страны, правителя авторитарного. Как я. Нет, ну, Близко. немного по-другому. И Близко. одна из сцен – это похороны этого правителя, который устраивает сам себе похороны подкладывает двойника, чтобы посмотреть, как на самом деле страна к нему относится, потому что он устает от той лжи, которую он видит, он уже не понимает, то ли ему подстраивают, чтобы ему что-то понравилось, то ли люди на самом деле его любят, и он подстраивает свои похороны, чтобы посмотреть, как на самом деле к нему относятся люди в стране. И он видит издалека, наблюдает на эти похороны, он видит, что к гробу подходит в начале молодая девушка, кладет туда цветочек. Дальше подходит старуха, плачет. И дальше подходит военный ветеран. Тоже говорит какие-то добрые слова. А потом вот только третьих искренних человек. А потом наваливается толпа, начинает его проклинать. Происходит практически, вот, современным языком говоря, Майдан. Он дает приказ армии всех значит, зачистить, расстрелять. Но вот только оставляет этих трех людей, которые искренне пришли с ним попрощаться. Вот эту молодую девушку, старуху и ветерана. В связи с этим, ну, вот такой сложный, хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь как-то представляли себе свои похороны? Вот как они будут выглядеть? Вы все-таки фигура историческая. Вы знаете, я похороны свои или похороны, не знаю, не представлял. Как-то для меня несколько неожиданный вопрос. Но часто в шутку начали обсуждать вопрос. Президенту там где-то хоронят в каком-то ряду, на каком-то кладбище. А все больше склоняются к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Вот только в этом плане я В деревне рассматрив... без огромной очереди людей, да, которые будут. Да. я хочу там. Вот я приезжаю в эту деревню. Не то, что я там, знаете, отдыхаю, спокойно чувствую, но это более спокойное место для меня. Я и стараюсь, ну старшие дети, естественно, они там бывали всегда, но и младшего туда, ему тоже там нравится, вот по этой земле походить. И вот эта небольшая компания, которую вы только что называли несколько человек, они человек там ну, 12-13, мы берем косы, мы берем грабли, идем косить, мужики косят. Девчонки разбрасывают это сено сушим. Мы там э, картошку посадили, морковь, капусту. Вот. Поеду, посмотрю, как они растут. Нет вот такого же ощущения, как я вот сейчас описывал в этой книге, что вдруг вам все врут. Вдруг вы просто такой нет. могущественный политик. Меня, нет, нет, нет, столько нет, нет. лет у власти. Это, вдруг это. вас обманывают. Нет. У меня этого ощущения нет. Что вам льстят. Я знаю, что мне льстят. Я знаю, что меня обманывают. Я очень реально воспринимаю жизнь. Потому что, я еще раз вам говорю, я э, стараюсь от этой жизни и физически не отходить. Работая, как когда-то работал, и даже, ну вы даже это трудно вам представить, насколько это так, чтобы понимать человека обычного. Я общаюсь со многими людьми открыто, и с молодежью, молодыми людьми, и постарше, и со стариками, и так далее. Я все очень хорошо, реально понимаю и воспринимаю. Ну, наверное, вы последнее время за мной не следите, последняя была моя поездка в Слуцк. Это крупный mm -hmm, да, город, это я, я и я зашел на мясокомбинат, потом на льмо-завод, на ведущее предприятие. А до того туда поехали э, ребята со спецслужб которым я доверяю, они побыли там, прислали мне фотографии, так всегда перед моей... Ну, не боитесь, что это потемкинские деревни? Нет, ну, я же знаю по-нашему. Так вот претенду, послушайте. Вокруг него куча людей да, которые да, да, да, да, да. влияют. Вот вокруг у меня была куча людей. Мы вам покажем Слуцкие пояса. Кстати, вот он здесь один первый. Он есть, мы его создали. Красиво все. А сейчас поедем на мясокомбинат, а потом на завод. А потом колхоз один. Ну, типичное предприятие. И то, что я увидел на мясокомбинате, сегодня несколько человек посажено, рассмотрели все вопросы, закопали несколько тонн мяса, потому что они непригодны были. И я распорядился закрыть полторы тысячи человек. К вечеру был закрыт мясокомбинат. Открыли. Там, я не знаю, что они сотворили, но они за два месяца восстановили его работу. Я сказал, я буду мимо лететь и обязательно заеду. Приезжайте. Вот это раз, а потом на завод, И там возбудили уголовное дело после посещения президента. Мне очень сложно нарисовать что-то, потому что я оттуда сам. Понимаете, я не сверху упал, а я пришел от этой земли. И я знаю, меня... ну как вас можно обмануть в том, в чем вы хорошо разбираетесь. В производстве, допустим. Как? Или Чуть в деньгах? Чуть всего, Александр Григорьевич, мне кажется, обмануть в самой власти. Вот знаете, Джордж Вашингтон тоже мог сидеть очень долгое время. Его уговаривали, это первый президент США. Но он сам, наверное, поэтому один из моих любимых американских президентов с точки зрения истории, отказался. Уехал к себе тоже в деревню и понял, что вот для системы нужно пожертвовать вы даже с собой, Вы правы. Для системы... Нужно пожертвовать. Когда еще эта система держится на одной опоре, когда ее в отдельных местах ее нет вообще, есть другая опасность. Я на выборы шел с этим. Я говорю, что я не могу не выставить свою кандидатуру на выборах, а вдруг после меня... Что-то обвалится, мне нужно сказать, ты, ты, ты струсил. Поэтому я им все объективно говорю, вот моя кандидатура. Никакой агитации, никакого участия практически в Это этих... эти принцип сменяемости власти никогда не думают... Вы считаете, что это вот, принцип сменяемости вра... это икона? Заблуждаетесь. Заблуждаетесь. Не надо априори говорить о том, что вот, вот это вот святое. Вот, вот, вот сменяемость и все. Вот, вот я, у меня другая точка зрения. Пусть люди определят. Но как-то меня они выбрали, мы не обрушили страну. Вы не представляете, что были, было в Беларуси в ваших 13 или 12 лет? Да я нас, нас жрать нечего было. У нас пустые полки были. Вот даже они, молодые, это помнят. У нас пустые были полки. Мне страшно было утром ехать на работу. У нас все заводы остановились. Я приехал на горизонт до сих пор. Я стою, плачу, и бабы плачут. А старушка, постарше женщина, подрастает, сыночек, хотя бы 20 долларов зарплата. Вы понимаете, я вот вы с этого вытащили. начинал. Вы вытащили, уже совершенно верно. И поэтому второе, я не хочу, чтобы это все рухнуло в одночасье. Вот, а вы говорите, оппозиция, оппозиция, я знаю, что будет. Будет похлеще, чем в Украине. Так если сейчас никого не вырастить, все равно мы все смертны. Когда-нибудь жизнь закончится, и что Ну, останется? Вы знаете, знаете, все равно будет тоже Все время. Глуп, Ксюша, глупо говорить, чтобы я кого-то растил. Я не вырошу. Это будет наследник, это будет кто-то, кого я подготовил для передачи власти. Я так категорически не приемлю. Ну, значит, вы просто все равно отсрочите Это, это, должно, это должно быть. Это должно, это человек должен подняться оттуда. Он сам должен подняться. И поверьте, я буду самым счастливым человеком, если придет на смену человек, который поднимется, он пусть лучше сделает, обязательно лучше, чем я, но не опустит страну ниже того, что есть. Вот в чем опасность. Вы не думаете, что я уцепился за власть, я ее держу, потому что ну, вот упиваюсь властью, потому что мне Может быть, власть нравится. Путин такой человек. Вот опять ты мне про этого Путина, ну. Слушай, ну родилась вместе с ним в городе, и все про Путина и про Путина. Ну, ну это я к тому, что всегда Знаешь, и не выбрать. думаю, что он такой. Я знаю, что он пришел во власть э, не президентом, он даже говорит, слушай, это не мое, я, ну, ты, ты там, это там мне не надо, он совсем другой человек. он То есть он, и не хотел, он даже другой, он, он иной, нежели я, он другой, чем Лукашенко. Он абсолютно Другой В каком смысле? Вот по отношению к власти. А сейчас я не знаю, ты же ближе там к нему. Вдруг считали, что он такой про бизнес, про деньги, про экономику, оказалось, что про национальную... Оказалось, идею, что про власть это тоже земель. деньги, да? Про, про новую Россию с Крымом и с объединением новых земель. Ну Но вы же хотите этого? Рейтинг, смотри, 80 или сколько процентов, значит, вы хотите этого? Так вот, значит, национальная идея как-то начала вырисовываться. Какая? Объединение земель, новая империя, собирание, как собирание земель собирание русских земель, а я вам сразу говорю, обработайте те, которые есть. А белорусская национальная идея? Нет ее. Нету? Это очень серьезный вопрос. И если вы думаете, что вы ее нашли, вы заблуждаетесь. У меня несколько книжек лежит на столе. Лет 10 назад поставлена была мною задача. Но ну вот мы нация. А какая же у нас национальная идея? Вот мы были советскими, понятно, идеи были какие и как. А какая сейчас? Мы штурмовали всем, всем обществом и с моим участием этот вопрос. И пока нет. И то, что было предложено, я сказал нет. Это... А что было предложено? Вот в России было предложено, что Россия это не Европа. Широко обсуждалось с Минкультом, ну, нет, это нет. не было пока принято, но вот Беларусь Европа? У нас как раз Беларусь это центр Европы. В Полоцке центр географически Европы. Поэтому мы говорим о том, что Беларусь это центр Европы. Дальше мне предложили Патриотизм. А, наша, наша оппозиция тогда, которой я в оппозиции, вы говорите, вот вы были оппозиционером. Нет, <свят> вы знаете, у нас оппозиция, там несколько отрядов ее было. И я как раз относился к оппозиции конструктивной. Я никогда с точки, как националисты наши, не выступал с позиции разрушения. И у меня очень искренне действительно была оппозиция. Это модно было демократия и прочее. Я ее называл, ту демократию, дермократия. Поэтому, если мне припишут этот тезис, я, наверное, один из первых об этом сказал. Потом я не боялся сказать, что диктатура, вот что такое диктатура? Диктатура производства. Конвейер командует там, там он диктатор и так далее. Не, не хочу к этому возвращаться. То есть я всегда об этом говорил открыто. И я в той оппозиции как раз вот это крыло представлял. Так вам предложили патриотизм. Тоже как национальный? Нет, ну И... да, но, знаете, это не ново. А идея национальная, она должна чем-то отличаться от идей другого государства. Ну а что, для России патриотизм не важен? Это избито, это обыденно. А вот надо что-то такое, что могло захватить весь народ, на душу лезть. Оппозиция наша говорила о незалежности, независимости. Вот независимость, все, всех русских на чемоданы, всех и посадили. Притом я говорю, а как вы определили, он русский или не русский? Там же в жилах все перемешано. Вы что, скажете, что вы русская по крови? А может там хохляцкое что-то? Вот вы блондинка, похожая чем-то на украинку. Кстати, самые красивые девушки в Украине, в Беларуси и часть в России. Так что вы не, не думаете, что я... Вот как разобраться в этом? Здесь и... несколько путей: либо действительно незалежность, независимость Беларуси и вот так сказать самобытность этой культуры, либо, может быть, наоборот вернуться. Опять же, извините, что возвращаюсь к союзному государству и, и что? сказать нет. И одно другому, новые против... выборы и это настоящие. Не, не противоречит тому, вы что вы Путин сказали. И Путин идете на президентские выборы. А Новый если Путин помогает. проиграет, что вы будете делать? Что вы будете делать с диктатором? Вы такая демократичная, свободолюбивая и прочая. Вы не диктатор, вы говорите. Нет, вы знаете, некоторые вещи вам бы прошло что серьезно в России пересмотреть. Какие, например? В плане порядка. Какие конкретно? Я говорю, в плане порядка. Порядок это общее, конкретно. Не надо конкретно. Зачем мне вам говорить, что вы повторяли потом? Потом скажете, что Путин повторил. Не надо. Вы знаете, что? Вот ходите по Минску и посмотрите. Чтобы милиция на каждом углу не стояла, чтобы люди были самоорганизованы, чтобы вы могли, вот родила Ксюша дочурку маленькую, в колясочку и пошла гулять, чтобы никто не прикоснулся, не протронулся. знаете, наши люди привыкли к спокойствию, чтобы друг другу никто не мешал. Чем вам эта национальная идея? Так ее уже надо сформулировать. А, а вы знаете, мы ее не сформулировали теоретически, а на практике мы как-то к ней подошли. И вот я говорю, что у меня эти книжки прямо на столе лежат небольшие брошюры. Я просил и своих людей, которые меня хорошо знали, преподаватели в Вузовске «Умер трещинок». Его у меня трактат на столе. И вот как-то я считаю, не ложиться на душу. И понимаю, что эта идея, а, а, неплохие вещи пишут, но она не, она не захватит народ. Она должна за сердце взять, за душу. Ксюшу оппозиционерку, Навального, там, кто-то у вас там еще эти есть. А вот были бы, кстати, уж раз мы встали про Россию, Белоруссию, свои порядки, Навального бы вы посадили, если бы были президентом Нет. России? Не Нет. посадили бы? Нет, я говорил об этом и президентом. Вы искренне сейчас говорите, да, что абсолютно. если бы он был белорусским оппозиционером, вы бы его Никогда. посадили? Никогда. Почему? Никогда. А, а что он сотворил такое, чтобы его посадить? что он написал про можно меня... Всегда, вы же сами, вы открыли Так Это про про всегда найдется. Можно всегда, а какой-нибудь Киров-лес найти, если нужно. Ну слушайте, ну по сравнению с миллиардерами, которые разворовали пол страны, Киров-лес, это... Ну это же понимают многие люди. И я не думаю, что там Путин вовлечен в этот Киров-лес. Если вовлечен, плохо. Это, это мелочь какая-то Слушайте, стоит ли на это внимание обращать и потом ну, надо думать на что вы так отвечаете нет. многие ваши подождите надо же думать о том, по выборам сидели там один до сих пор еще находится в тюрьме а зачем не А зачем кайлом? Не надо. А зачем, кайлом? зачем кайлом ломал дверь дома правительства ну, навальный вот тоже что-нибудь на митингах а нет ми а, на, на митингах у нас он, они до сих пор стоят и ходят ради бога но... Есть, если он попросит у вас убежище, вы ему окажете в Беларуси. Навальному? Да. А что он будет бежать в Беларусь? Ну если вдруг, давайте представим себе, ситуации разные бывают. Но лучше сейчас пусть приезжает, чтобы не создавал межгосударственных проблем. Сейчас никто не будет против, чтобы он приехал в Беларусь. Зачем же доводить дело до абсурда, а потом проситься к Лукашенко, а потом мне э, ваши начальники будут говорить, слушай, зачем ты его там приютил? Не надо создавать конфликты межгосударственные.